Всем привет, и с вами на связи Олег Факеев. Меня очень редко спрашивают, как я бегаю зимой. И знаете почему? Потому что зимой я, бляха-муха, ни хрена не бегаю. Ну, на самом деле, это первая зима, когда мне удалось последнюю пробежку э, совершить 31 декабря. И в январе уже начать бегать, но сделал я в январе, там, пробежался всего 3-4 раза. И это связано с тем, что мне зимой бегать, честно говоря, не очень комфортно. И я завидую тем бегунам, которые просто как лоси. Практически каждый день в мороз, в ветер, в снег. Выходят на пробежку и выкладывают свои треки. На меня, честно говоря, даже надо действовать демотивирующие девчонки. Выходят, пробежать зимой 3 километра. Ну, я такой сижу и думаю, блин, 3 километра, я буду дольше... Забираться на пробежку, а потом разбираться, чем эти 3 километра бежать. И в результате остаюсь дома. А это очень плохо с точки зрения подготовки к очередному сезону. И вот я сейчас иду на пробежку. На улице небольшой минус. В такую погоду я, в общем-то, нормально бегаю. И видео это... Это видео я хочу посвятить основным своим ошибкам, которые помешали мне нормально бегать два. Зимних сезона Два зимних сезона Я пытался бегать зимой и у меня ничего не получалось Это третий зимний сезон Но все это я расскажу В тепле Потому что в такую погоду бегать и снимать На камеру, честно говоря Не очень комфортно И наверное я бы даже и не бегал В такое холодное время, если бы меня Не ждал в этом году Суздаль И есть у меня мечта пробежать дорогу жизни А это зимний марафон для этого ты должен быть готов бегать При отрицательных температурах а, Расскажу, что нам не одета Потому что экипировка Это очень важный элемент зимнего бега Шапочка Шапочка от Red Fox а, а, С винстопом, Не продувайка Очень комфортно мне Зимой голова не мерзнет Она у меня лысая И зимой замерзает очень быстро Вот эта вот интересная синяя штука От Асикса. Это не баф в нашем привычном понимании Это типа на горло, на горло такой э, повязки, что ли, круглый. Я сначала думал, что она вообще на голову Но у Васикса на интернет-сайте было четко спозиционировано на горло Жилетка пуховая, но здесь у нее основная идея не в том, что она пуховая А в том, что она не продувается ветром Такие же тонкие штаны Тонкие-тонкие штаны, основная задача которых не дать одежде промокнуть, и они не продуваются. Они, они не греют, не греют, но в них комфортнее бегать. И бегаю я в спидкроссах соломоновских. Опять же, в тепле подробнее расскажу, почему именно в них. Да, перчатки очень важная тема на руки, хотя холодной погоды лучше варежки. И... Третьи фениксы одевая их поверх экипировки и именно поэтому я не беру часы со встроенным э, пульсометром ну а все остальное более детально расскажу уже в тепле еще раз расскажу про экипировку и про те ошибки которые я сделал это видео не для тех кто бегает зимой регулярно в любую погоду а для тех у кого это не получается так же как и у меня и возможно когда вы посмотрите и поймете, какие ошибки совершал и как я с ними справился, вы возьмете и побежите зимой. Вот что помогает мне бегать зимой. С ней блоком шапочка от компании Red Fox. Соломоновское компрессионное термобелье. Это тоже полоартековская флиска. Что-то типа бафа на шее утепленного флисового. Штанцы непродуваемые, но очень тонкие. И вот мой верхний слой, который я долго искал, толстовочка от Найка, оказалась для бега очень подходящей для зимы. Безусловно, нельзя пройти мимо обуви, в которой я бегаю. Это соломоны Инайки, Зима, не очень холодная зима. Ну и вот маленькие лайфхаки про них я тоже расскажу, что мне, помогало, что мне помогало бегать зимой. Вот такая вот, вот это даже баф мне такая вот повязка, бафом не назовешь. Если бы я увидел ее в магазине, я бы подумал, что она на голову. И она мне, собственно говоря, лезет. И, наверное, так ее можно и носить. Но в магазине, где я покупал, где торгуют мультибрендами, Асикс, Мизуна, короче, неважно, что еще, ее продают как на шейную повязку. То есть, на самом деле, нужно ее носить вот так вот. вот. И она закрывает шею. И вот это вот было супер. Потому что самое важное, как я понял, что э, очень тепло шея, шея не переохлаждается, она не налезает на рот и на нос, то есть не мокнет, и она прикрывает подбородок. Оказалось, что зимой очень сильно мерзнет подбородок. И это было такое откровение. И, собственно говоря, вот такая вот повязка на шее была очень-очень кстати. И фактически я бегал без бафа, я не прикрывал нос и рот. На морозах очень часто это хочется сделать, если вы очень сильно интенсивно бежите. Но я бегал не быстро, не быстро, и мне вот этой на повязки хватило. Голова моя лысая, поэтому не надо чем-то прикрывать. Моя демисезонная шапочка при минусовых температурах практически не греет, и мне повезло. Вот такая шапка, не продувайка от компании Red Fox э, с мембраной Wind и из э, Polartec. В общем, оказалось просто очень кстати. Вот так вот одеваем. Все. Голова не мерзнет, уши закрыты. Это тоже очень важный момент, потому что уши у меня тоже зимой мерзнут. В общем, уши закрываем, если жарко, можно чуть-чуть приоткрыть. И в ней было... Очень-очень тепло, она очень плотная. Единственный минус, я прибегал с мокрой головой и с мокрой шапкой. Но надо сказать, что на улице при этом у меня ничего не замерзало. Повторюсь, бегал я до минус 13 градусов мороза. Вот в общем, вот эта шапочка, куплена она была за 350 рублей, то есть 700 рублей скидка 50% была. А вот эта повязка без скидки стоила тоже в районе 350 рублей, поэтому я считаю, что это просто ценнейшее приобретение для зимнего бега. Очень важен для зимы первый слой. Это я понял еще по двум неудачным сезонам да, 2014-2015-2016 года. И в 2016 году мне удалось купить в Соломоне вот такое компрессионное э, термобелье. И надо сказать, что вот эта вещь просто. Оно очень плотно прилегает к телу. Впитывает влагу и очень легко ее отдает То есть оно все время влажное, но в нем тепло Безусловно, если ты бежишь, бежишь, бежишь на морозе Потом остановился, через некоторое время Организм не вырабатывает тепло И начинает ваш первый слой остывать Потому что процентов влагу он все равно отдать не может Но это означает, что просто зимой надо меньше стоять и больше двигаться Не нужно Остывать Вполне возможно, что именно благодаря этому термобелью мне удалось этой зимой хоть сколько-то побегать. В общем, я настоятельно рекомендую. Шикарная вещь, не обязательно у сломона, возможно, у кого-то у другого есть аналогичное термобелье. Причем я пытался бегать в простом термобелье, на котором написано до минус 30, но это было не спортивное термобелье, а для активного отдыха, и оно ну, реально не подходит. То есть у меня под отделение такое большое, что то белье очень быстро намокала, а вот влагу она отдавала не очень хорошо. Если не кататься на сноуборде, где ты не так сильно потеешь, то тебе комфортно, хорошо и тепло в нем. В общем, вот это must-have, короче говоря, просто супер. А, во многих местах написано а, много уже статей по поводу того, как надо одеться зимой, по поводу нескольких слоев. И какая бы теория ни была, все равно ты все пробуешь на практике. Я... Поверх этого термобелья что только не одевал. Футболки, э, там более просторные какие-то вещи. В общем, э, экспериментов было много. Самое главное, что хочу сказать, что термобелье у вас плотно к телу, а вот все остальные слои плотно к телу быть по возможности зимой не должны. Должна быть хорошая прослойка воздуха, и именно она обеспечивает вам тепло, вентиляцию и нормальный отвод влаги. То есть как только вы на термобелье одеваете что-то в натяг, что очень плохо отдает влагу или впитывает, то сразу начинается такой внутренний коллапс. По крайней мере, у меня. У вас, возможно, по-другому. Долго э -э я подбирал второй слой. И вдруг вспомнил, что у меня есть вот такая шикарная филиска из полартека. И я ее тоже использовал для катания на сноуборде. Она была очень такая. конечно, очень широкая. Ну, я не буду разворачивать. Самое главное прелесть в том, что она теплая, и при этом она дышащая и хорошо э -э Через нее проходит воздух. Раз через нее проходит воздух, хорошо, значит, через нее хорошо проходит и водяной пар, который вы прогреваете, выделяете под. И это очень важно, чтобы эта влага отводилась от вас в зимнее времени, ибо она является угрозой холода. А, до этого я бегал во флиске из Дакотлона. Это была такая флиска, она очень теплая, сподеваешься просто шикарно, свернешь тепло. Но как я понял, есть один недостаток: она очень хорошо греет и практически очень и очень плохо отводит влагу, воздух, то есть она там ну, непродуваемая, что ли, невоздушная. Если вот можно просто взять вот так вот и продуть ее, а ту флиску так не продуешь. И когда я в ней бегал, то под ней скапливалась вода, и под ней было сыро. Когда я бегаю вот в этой флиске, у меня влажное термобелье, влажное термобелье и практически сухая флиска, слегка влажная изнутри, потому что все через нее проходит. Пары воды, под вот воздух теплый, выходит наружу. Вот, это был мой второй э, слой. И сейчас я вам покажу э, свой третий слой. Неудачный опыт моих пробежек в первые зимы, э, когда я пытался использовать э, на улице куртки непродуваемые, непромокаемые, если дождик, они показали, что в таких куртках ты действительно не продуваешься, ты не мокнешь, но ты очень сильно потеешь внутри и от этого охлаждаешься очень быстрее. Соответственно, стал вопрос, как защититься с одной стороны от ветра, с другой стороны от холода, и при этом так, чтобы верхний слой у тебя дышал. Ну, первый вариант очень удобный – это жилетки, хотя с ними тоже не все однозначно. Вот. И мне пришла идея, что верхний слой должен быть какой-то простой, из простой ткани, ну там, не знаю, хлопок, но очень плотный. И в результате купила я вот, такой купил вот такую найковскую штуку, с капюшоном. Внутри она напоминает флиску. У нее есть сетка для того, чтобы там лишняя влага выходила. И она достаточно плотная. И вот это оказалось суперски. Она, безусловно, продувается. Но когда она вас трясет то ветер должен быть очень сильный, чтобы у вас дошло прям там до самого тела этот холодный воздух дошел. Она свободная. Она свободная. Получается, что между флиской и вот этой курточкой тоже э, есть воздушный слой. И это оказалось то, что надо. Это то, что позволило мне эту зиму бегать. Э, я не могу сказать, что это там the best выбор, самый лучший или самый правильный. Я очень долго это подбирал. Еще раз подчеркну, что каждому нужно подобрать это все для себя. У меня были промежуточные варианты. Я расскажу сейчас о них, что там интересного было, чем они э, хороши, чем плохи. Вот, но комбинация из фактически э, простых продуваемых тканей, но вот верхний слой должен быть э, достаточно плотный, чтобы продувался он не сильно, а при этом э, выводил пот и влагу, и тогда бегать, бегать становится комфортно. Ну и как показатель, что все у вас хорошо, это когда вы прибегаете, а вот на этой верхней одежде у вас... Э, Iney. Это значит, что ваша влага выходит и замерзает снаружи, а не замерзает внутри. Когда она замерзает внутри, вы быстро переохлаждаетесь. Очень полезно, чтобы зимой в вашем верхнем слое был капюшон. И капюшон не простой, а закрывающий от ветра. Ну, в частности, это очень легкий капюшон, но вот эта ткань, она не непрогываемая, не мокнущая. Поэтому, если идет мокрый снег а, или ветер сильный боковой в отделе, и в вашей голове стало тепло. Фактически купюшон необходим, начиная с поздней осени и до ранней весны. И вот даже сейчас уже вроде бы все растаяло, но конец апреля, неделя осталась до конца апреля 2017 года, но даже сегодня утром шел снег, и я вообще одел зимнюю шапку, которая не продувается. До этого бегал несколько раз шапкой более легкая весенний, она продувается, и тогда только капюшон меня и спасает. Одел, там внутри все согрелось. И это очень важно. Зимой замерзнуть можно легко, продуть, застудить себе уши, голову, шею, горло, просто там на раз-два. Если вы не подготовлены к бегу зимой, с настоящими бегунами, которые бегают каждый день, такое, я не сомневаюсь, не происходит. Жилетка. Очень полезная штука. У меня есть вот такая жилетка. Куплена она была в Казани. Первый в оранжевую ее видно здесь, наверное. Ну, буду надеяться, что ее видно. Когда я приехал на первый полумарафон в Казани, и в Nike была распродажа, и как-то купила достаточно смешные деньги. Просто был грех не пройти, не купить. Я зимой практически не использую жилетку. А если использую, то не потому что она пуховая. Она пуховая. Это коля как пуховик. С отверстиями с мелкими, для того, чтобы вентиляция была, а больше как непродуваемую. Если ее одевать поверх верхнего слоя, то вот этих отверстий, которые на спине, их в полном объеме не хватает для того, чтобы через них проходила влага, если жилетка одета плотно на вас. Если она одета плотно, то она греет. А если она одета не плотно, то сквозь широкий проймы рукавов проходит ветер холодный воздух, и фактически ее функция согревательная не работает. Работает функция только ветрозащитная. Но если она одета то плотная она вас греет, то она плохо пропускает э, влагу и нагретый воздух. Соответственно, с обратной стороны она становится э, мокрой. Ее идеально одевать под верхний слой, когда совсем холодно, но тогда надо понимать, что вообще вся влага будет у вас внутри. И это только для активного, ну, я бы, наверное, так сказал, что это для активного отдыха, для очень медных пробежек. Когда действительно холодно, вы бежите не быстро. И вот тогда эта жилетка внутри будет действительно очень эффективна. Поэтому основное применение этой жилетки у меня весной и осенью. И получается, что в принципе точно так же она выполняет функцию ветрозащиты с, ну, с небольшой термо термоизоляцией. Если я бегаю очень быстро, я прибегаю, и у меня вся внутренняя часть жилетки практически а, мокрая. Что, плохо, что происходит плохого, если эту жилетку одевать на вот такие вот впитывающие ткани? А, влага, которая собирается здесь и не может выветриться и выйти, она начинает обратно впитываться в ваш верхний слой. Он намокает, он начинает замерзать и он начинает охладить вас. Может, конечно, все это неправда, что я здесь рассказываю, но вот это результат моих наблюдений и анализов, всех тех моих ошибок, проб, которые у меня были при зимних пробежках. Зимняя обувка. Что у меня на ногах? Вообще для зимы я покупал... Так, как вам показать? Вот так вот. Нет, вот так вот. Вот так вот. Вот такие кроссовки найковские. Подошва у них лунар... Подошвы у них лунар И они из серии Trail О чем говорит вот эта поверхность. Но по факту это не очень трейловые кроссовки. Это кроссовки парковые. Я попытался в них бегать в разных условиях. В общем, трейловыми я их шибко не назвал. Хотя, наверное, для какого-то трейла они вполне подходящие. Почему? Очень много камешков забивается вот здесь вот между э, этими мелкими ребрами. Хотя я бы сказал, что это парковые кроссовки, парковые кроссовки. Тем не менее э, я пытался не бегать зимой, в надежде, что вот этот протектор будет хорошо цеплять снег. Он действительно цепляет снег, но поскольку протектор не глубокий, то и снег цепляется соответствующий, то есть на льду это скользит. Если льда нет, они отлично держат, как на асфальте. Если снег глубокий, то они там не шибко вам помощники. В общем, получается, ранняя зима и поздняя зима. Когда есть грязь, небольшой снег, вот они нормальные. Еще, несмотря на то, что они закрытые, у меня в них почему-то быстрее подмерзали ноги. Ноги, руки у меня замерзают очень быстро. Пока ты вышел, пока разогрелся. Проходит время, и вначале бегать очень некомфортно. Соответственно, вот в этих кроссовках, вот здесь вот сеточка, поэтому как-то быстро-быстро ощущаешь сразу холод, хочется бежать быстрее, а бежать зимой быстрее не нужно. В общем, пробовал в них бегать зимой, и бегать холодно зимой у меня в них не получилось, не получилось. А вот поздней зимой, ранней весной, и поздней осенью, ранней зимой, они вполне-вполне пригодные, пока снега мало, Легкая грязь. Да, еще очень важно отметить, что раз здесь сеточка, то мокрый снег, который попадает сюда, сразу блинц проходит вниз. Ну, чтобы ноги были сухие совсем, надо в Гортексе бегать. А вот с этими кроссовками у меня зимой все сложилось. Соломон, спидкроссы. Вообще, это трейловые кроссовки для бега. Они идеальны по мягкому, наверное, я бы так сказал, грунту. По жесткому грунту мне мне них не очень понравилось, ну, на асфальте они, конечно, это первое ощущение, когда ты в них бежишь первый раз на асфальте, вот благодаря вот таким штучкам, это какой-то ужас. Потом привыкаешь, не замечаешь, но вот первое ощущение надо прочувствовать, потому что каждый такой шип, он пытается сам стабилизироваться, и понятно, что они для грунта, для очень грязного и жидкого грунта, они, наверное, не подходят, потому что протектор не очень сильный, но вот зимой в них оказалось просто супер-супер-супер. На льду, понятно, скользят. На асфальте в них бежите нормально. Но на асфальте они стачиваются побыстрее. У меня уже даже, наверное, заметно, что вот здесь вот внешняя сторона. Пятки под, подточена Пробегал всю зиму. Тепло в них было у меня, комфортно мне. Комфортно в них было. А, лучше, чем все, что у меня имеется, они держали. Трассу. На льду, понятно, скользят. Но утоптанно сильно снегу скользят, не могут зацепиться. Но есть версии Соломона с шипами, и я планировал протестировать в этом сезоне э, лайфхак, связанный с тем, что вы просто, вы просто шурупчики вворачиваете в шипы. А, Безусловно, надо короткие шурупы, чтобы острая, острая часть шурупа не проткнула э, вам подошву. И таким образом получаете шипованные кроссовки а схему расположения шипов можно посмотреть просто в магазине, взять зимние как правило это носок, чтобы отталкиваться, вот здесь зона приземления, пяточка ну, можно подобрать по тебе. В следующей зимой буду обязательно тестить как эти кроссовки будут с самодельными шипами работать вот, вот мой зимний выбор из того, что у меня есть. Я знаю, что есть и лучшие кроссовки но, блин, все кроссовки не купить, к сожалению ну и самый последний совет для тех, кто не для тех, кто зимой быстро бегает, не для тех, кто быстро бегает, для тех, кто плохо получается, кто боится заболеть и бережет горло, а, таких, как я. А, надо что-нибудь во время пробежки рассасывать. Это может быть простая карамелька, но лучше, если это будет непростая карамелька. Например, очень хорошо рассасывать холст, когда вообще холодно с и эвкалиптом бдж, прочистит вам дыхание. А, невозможно рассасывать карамельку на большой скорости ввиду опасности, ну, ввиду особенности дыхания и опасности подавиться. А вот если скорость небольшая, то карамельку рассасывать очень даже хорошо. Плюс а, в, увеличивается слюноотделение, и горло получается как бы в защите вот такой вот сладко сладкостолюновая масса что лишь там что нам получается не знаю короче всегда обволакивает горло вот и у меня есть рецепты самых лучших сосательных конфет для меня первое это вот серия вот таких вот конфеток немецких со всякими травами можно в аптеке купить там шалфеем или еще с чем-нибудь просто шикарнейшие такие резинцы бденс и бежишь вроде как бы горло лечишь оно тебе защищает больше всего, но ну, больше всего, мне нравится бегать с лакрищами конфетами. Их не все любят, их особо, очень любят на северо-западе, э, в центральной, или там за Уралом, наверное, вообще про них мало что знает, потому что Германия, э, скандинавский полуостров тоннами поглощает лакрицу в детском взрослом виде. Это взрослые конфетки. Э, лакрица содержит солодку, солодка является... Э, лечебной травкой, в том числе от болезней горла, от простуды. То есть это еще и защищающий эффект. Но у нее, конечно, очень своеобразный вкус. Если вы ни разу не ели, надо привыкать из детских конфет. Я лакрицу очень люблю. И у меня основной люблю, наверное, вот так вот. И основной сезон потребления лакрицы у меня – это зима. У меня в машине зимой лакрица лежит, стоишь в пробке, нечего делать, бдынс а, за щекой или под язык, и не спеша там ее рассасываешь. Ну и, собственно говоря, на бегу точно такое же применение. Не обязательно браться в локриту. Можно взять. В общем, настоятельно на вам. Или привыкнуть к конфетам, или каким-то карамелькам с травами. Э -э, такими, или купленные в аптеке, или просто простые карамельки. Но ну, чупу-чупс не бегайте, у нее палочка торчит, и это, наверное, там, не, не очень удобно. Э -э. Рот, что ли, полуоткрыт получается, да. Эти конфетки можно рассасывать закрытым ртом, за щекой, под языком. Можно за щеку бежать и дышать. В общем, меня это зимой очень сильно спасает. И я вам это рекомендую. И... Вас, безусловно, <зас> заинтересовала вот эта штучка. Это, покажу поближе, э -э горячий крем-липолитик для тела, для мгновенного Похудание. А, -а, а Где я, Где похудание, спросите вы? Ну, на самом деле, это маленький лайфхак. Когда я начинал бегать и пришел на первый забеги, я видел, что бегуны мажут чем-то ноги, мышцы на московском марафоне. В сентябре холодно. Такой мажут, мажут. И я потом понял, что они и почитал, что они. И поговорил. И я понял, что это всякие разогревающие кремы, которым бегуны мажут мышцы, чтобы они быстрее там согрелись, включились в работу. И летом это, наверное, не нужно, а вот холодное время это нужно. И да ты утречком рано бегаешь на улице вот холодно. Вроде как бы нужно, чтобы у тебя все разогрелось. Быстро-быстро включил с работу. И я тоже купил такие кремы. Я... Короче говоря, я вроде очень хорошо протестировал, на какую-то пробежку я намазал. Там надо было каплю крема меньше, чем спичную головку. Я так нормально намазал на коленке. Как только там выставил потом у меня просто все там жгло-жгло, это ужас. Вот, я перестал использовать эти разогревающие кремы. Но мысль о разогревающих кремах меня не оставила. И я понял, что есть кремы, которые обладают разогревающим эффектом, но это не лечебные, медицинские, там, со всяким красным перцем, змеиным ядом. А это вот такие вот кремы, типа, для похудания. Они тоже обладают разогревающим эффектом. То есть вы его мажете, и, в принципе, вроде как бы ничего не чувствуете. Но когда тело э, потеет и выступает влага на коже, то вот при взаимодействии с влагой начинается разогрев. Зимой просто суперская штука. Я мажу поясницу, я мажу частично ноги, бедра, колени, чтобы им было тепло. Соответственно, если у вас есть там лишний жирок на пузе, вы тоже можете намазать, заодно и похудеет. Короче говоря, вот эта тема у меня очень прижилась, и я ее рекомендую, но, безусловно, сначала попробуйте. Главное, чтобы ничего не замерзло и не отмерзло. Очень тонкие, практически летние штанишки от рыбака. Как ни странно, я их использую зимой. Очень часто Это верхний слой просто не... Про... Просто для того, чтобы ноги не продувало. И получается, что э, на ногах у меня первый слой – это какие-нибудь тайсы э, летние, тонкие, потом э, теплые штаны, ну, флисовые можно, фактически уже не имеет значения какие. Получается, что первый слой опять плотно прилегает к коже, э, легко отводит влагу, второй слой греет, а задача этих штанов исключительно, чтобы не выдало все тепло, так хочется сказать, между ног. На ногах э, ветром они не греют, они очень быстро очень быстро промерзают, потому что здесь тончайшая ткань. Ну и еще один момент это когда мокрый снег, грязь, они точно так же защищают ноги ваша того, чтобы на них ничего, ничего не попадало и не летело. Я пробовал бегать зимой вот с такой курки от Адидаса. Она так, не промокает, внутри у нее э, хабшная подкладочка и для зимы она не подошла основная идея была такая, что раз она двуслойная, мне будет тепло, раз она не продувается, мне тоже будет тепло. Получается так, что раз она не продувается, она не пропускает воду, соответственно, все копится внутри, внутри ХБ, ХБ намокает очень быстро, и ты бежишь просто в мокрой-мокрой куртке. Вот. И здесь такой нюанс. Этот слой очень тонкий. Раз он тонкий, он на морозе быстро промерзает. Фактически... Вся та влага, которая собирается на этой куртке, она становится очень холодной, практически близко к нулю э, градусов, э, близко к тому, чтобы замерзнуть, и это очень дискомфортно, очень дискомфортно. В общем, куртка для пробежки у меня не прижилась, хотя какие-то пробежки, но не в морозной погоде, я в ней не делал. Итак, краткая история моего не бега, ни зимой. Бегать я начал в 2014 году, и первый беговой сезон, который меня ждал, это зима 2014-2015 года. Я бегал в тот период без пульса, без темпа, по ощущениям, бегал быстро Соответственно, очень сильно потел, одежда у практически была мокрой После всех моих забегов И в ноябре месяце на очередной пробежке я просто реально переохладился То есть я набегался, был мокрый, потом пошел пешком до дома И в этот момент меня накрыл, То есть та влага, которая была на мне, организм перестает вырабатывать тепло И она очень быстро охладилась охлаждается. И если летом это охлаждение фото вызывает, приводит организм в чувство, то есть специально потеем, чтобы испаряющаяся влага охлаждала организм, то когда на улице там плюс 5 или плюс 7, это как бы уже не очень нужно после тренировки. Ну и собственно говоря, наверное, тогда может быть, уже около нуля было. Помню. В общем, короче говоря, после тренировки я переохладился, подцепил какую-то вирусную инфекцию, свалился и заболел выпал выпал из режима, потом пытался опять включиться и перепробовал все, что у меня есть для бега для зимы, термобелье, которое было для катания на сноуборде, разные наборы слоев, футболки, но в общем все было как-то неудачно. Получалось так, что я выбегал, например, мне было холодно, разогревался, мне становилось комфортно, но если я не добегал немного до дома и переходил на шаг, то быстро мой очень, организм переохлаждался. Это потом я сообразил, что зимой надо бегать буквально из подъезда в подъезд. То есть выбежал из подъезда без всяких там разогревов и тренировку заканчивать тем, что ты вбежал в подъезд в тепло. А я по инерции оставлял себе метров 300-500 для того, чтобы спокойненько пройтись и сделать ну, якобы такую заминочку. Ну, безусловно. В общем, с первой зимы я выпал, но сделал некий вывод о том, как нужно одеваться. И вот когда наступила вторая зима, сезон 15-16 года, зима 15-16 года, я был более подготовлен с точки зрения того, как одеваться. Но не был подготовлен с точки зрения того, как правильно бегать. Короче говоря, я вошел в осень и в зиму с той скоростью, с которой я бегал. Высокий пульс, достаточно высокие скорости. И, соответственно, если я как-то скомпенсировал э, переохлаждение правильной подборной манипировки, более правильной, я бы сказал, то я продолжал быстро носиться и дышать ртом. И это сыграло со мной злую шутку. После очередной пробежки у меня заболело горло, и потом пропал голос. Я проходил так две недели, а потом с морозы в минус 20, и я опять перестал бегать. И это было, конечно, ну, ужасно. Ужасно, потому что весной, в марте, когда я начал, я очень-очень тяжело ходил в сезон. И в сезоне 2016 18 года у меня была задача максимально продержаться долго для зимних пробежек. Мне частично удалось ее решить, то есть последнюю пробежку у меня была 31 декабря, я пробежал 20 километров. И начал я уже в январе, но это были нерегулярные пробежки. И вроде бы я бегал зимой, но это были нерегулярные пробежки, и связано это было в основном с тем, что... При отрицательной температуре, при низкой, мне некомфортно было бегать. С сезона 15-16 года я издёк урок, связанный с дыханием, и этой зимой я просто тренировал носовое дыхание, я старался дышать носом, мне, естественно, не хватало кислорода, темп был более низкий, я не так сильно перегревался и потел. В общем, бегать было комфортно зимой с точки зрения терморегуляции, и я поработал над дыханием, и тоже, слава богу, так. Научился э, дышать носом. Открыл несколько нюансов, связанных с дыханием, в частности, в холод невозможно дышать носом и выдыхать ртом, это я пытался делать для повышения скорости, потому что нос замерзает. Когда мы выдыхаем теплый воздух, то этим воздухом нос согревается, если мы все время выдыхаем холодный воздух, он мерзнет. Если вдыхать ртом, то на сильном морозе через некоторое время начинает мерзнуть зубы. Это как, короче, трэш. Мне давали советы, связанные с тем, что надо одновременно вдыхать носом и ртом, и выдыхать носом и ртом. Это непросто, к этому надо привыкать. Самое простое оказалось просто учить себя дышать носом. Вдох носом, выдох носом. Я надеюсь, что следующий зимний беговой сезон 17-18 года будет для меня более стабильный, не знаю, буду ли я бегать при сильных морозах. Максимальная температура, при которой я бегал, была минус 13 градусов. Я практически не закрывал рот и нос никакими бафами платками. Потому что если дышать носом, то достаточно тепло носу. Только сильный ветер у меня приводил к тому, что мне хотелось прикрыть нос и лицо руками, чтобы они не замерзли. Ветер, конечно очень сильно влияет на то, как ты бежишь зимой, потому что ты при той же самой погоде одеваешься, а ветер сразу снижает ощущаемую температуру на 5 или на 10 градусов. То есть ты уходишь вроде бы в минус 10, а с ветром это как минус 18, и твоя экипировка не очень этому соответствует, и бегать некомфортно. Вообще, наверное, зима не самое лучшее время для бега, но мы живем вот в такой средней полосе, и для нас это дополнительная возможность тренироваться, бегать. Что еще не нравится мне зимой, это покрытие, которое становится. Это лед, снег, кажется грязь. Это, конечно, для меня ужас просто. Ты либо как корова на льду, либо месишь снег. Но если снег месить еще нормально, это как тренировка для мышц, то вот лед, конечно, представляет особую опасность. На скорости можно просто подскользнуться, не заметить по тонким слоям снега. В общем, нужно очень-очень аккуратно бегать зимой. Многие перебираются в манеже, вкрытые стадионы, ну это как-то не по мне. Я осознаю, что я рассказал не о всех особенностях бега зимой. Почему? Потому что я в этом не разбираюсь. Ну, достаточно хорошо. У меня очень маленький опыт. Я рекомендую обращаться с советами к тому, кто действительно много и часто и регулярно бегает зимой. Если вы зададите свои вопросы под этим видео в комментариях, я думаю, любители бега. Безусловно, ответит вам. А если ответ на этот вопрос знаю я и по какой-то причине не осветил, я тоже постараюсь это сделать. И я желаю вам хороших зимних пробежек. А сейчас наступает весна, начинается беговой сезон, и вас ждут новые видео от ФОП-Пробег. Смотрите и подписывайтесь на мой канал. Очень хорошо, что наконец-то наступила весна, и о том, как я не бегал зимой, можно потихонечку забыть. Но задача у меня к следующему зимнему сезону Подготовиться получше и провести его достойно. Ибо первые весенние пробежки показали, что я очень сильно сдал за то время, пока я не бегал зимой. Если у вас есть возможность, силы и желания, конечно, бегайте, бегайте. Но не забывайте заботиться о своем теле и здоровье. Бега зимой нужно очень аккуратно. С вами был Олег Хакеев.